ребят приветствую добро пожаловать на мой канал меня зовут давыдов день в сегодняшнем видео мы пробежимся по различным vpn поскольку сейчас такая напряженная ситуация в мире много различной такой информационной войны сейчас происходит на просторах интернета поэтому какие-то санкции ограничения постоянно будет и в связи с этим социальные сети блокируются, Facebook, Twitter, возможно, в дальнейшем что-то еще заблокируют. То есть никто не знает, поэтому давайте заблаговременно сейчас к этому подготовимся, установим все различные VPN, которые нам возможно спасут жизнь и как бы мы не останемся без информации. Поэтому порекомендую вам список VPN, которые я использую, бесплатные. Ну и конечно вы там оставите свои какие-то VPN, которые вы используете в комментариях, тоже будет интересно мне лично почитать. Я же поделюсь информацией с вами, какие использую лично я. Вот, кстати, нашел такой сервис 1.1.1.1. То есть это некий такой сервис, он не совсем VPN, но он предоставляет функции обхода блокировок различных сайтов. То есть можно заходить на различные социальные сети, которые так или иначе в бане, тот же Facebook. Единственный здесь минус то, что здесь нет возможности выбирать определенную какую-то геолокацию с которой вы хотите так или иначе вещать свое присутствие мы знаем что vpn это возможность зашифровать свои данные возможность обойти блокировку и конечно же можно так или иначе изменить свою геолокацию на ту которую вам вздумалось. поэтому здесь такой функции нет но тем не менее блокировки он обходит хорошо поэтому закачайте себе на android либо же закачайте себе на iphone очень прикольный. Что еще? от город. от город, кстати, тоже хороший централизованный VPN. Я у них, кстати, использую тоже многие программы у данной компании, покупаю там для блокировки спама, рекламы, которая появляется, выскакивает в этих в браузерах. да И у них тоже есть VPN бесплатный, поэтому тоже можно его закачать себе же на смартфон и тоже пользуйтесь. Пусть у вас будет много различных VPN на тот случай, если с каким-либо VPN что-то произойдет. Вдруг по какой-то причине он не будет работать, то есть, у меня где-то порядка 4-5 установлено на телефоне. А вот также еще один VPN. Хочу вам порекомендовать Lantern тоже хороший VPN. Можно его себе на Android закачать, на Apple. Тоже пусть у вас будет. Сейчас разберем еще VPN для компьютера, для Windows, для Mac. Также, ребят, есть еще децентрализованная версия. Это децентрализованный VPN. Децентрализованный VPN, который. Пока что еще где-то в каких-то моментах дорабатывается. Он еще не полноценно готов, но тем не менее, прототип уже есть рабочий. Но разработчики его еще где-то докручивают. Тем не менее, есть уже и такой децентрализованный VPN. А это намного круче, чем централизованный, поскольку это еще лучше шифрование данных. Намного защищеннее будет ваша информация, ребят. Он доступен только для андроидов. А в ближайшем будущем намечается и для компьютеров, и для айфонов. Что ж, посмотрим, будем следить, как будет и данная компания развиваться. Также у них есть такой нюанс, когда вы этот VPN установили, туда нужно зарядить на баланс их токены, которые есть в CoinMarketCap, которые есть на различных биржах, то есть вы заряжаете небольшую сумму в токенах, и вы можете дальше пользоваться этим VPN. Очень интересный перспективный проект, посмотрим, будем следить за развитием. Поэтому уже децентрализованный VPN практически полноценный есть. Для компьютеров же, ребят, для браузера Яндекс Хром я использую лично Бровсик. Бровсик очень давно им пользуюсь бесплатный VPN никогда мне не подводил. Можно менять любую геолокацию либо на Великобританию либо на либо либо либо на любую другую страну. То есть это может быть США, это может быть Великобритания, Сингапур, Австрия. смейте это ввиду. Единственный минус то, что у него нет версии на Mac. На Mac. Но для этого есть такой VPN, как Touch VPN Достаточно хорошие отзывы. И он есть э, в виде программ как для э, смартфонов на Android, на iPhone. И есть еще на, на Mac и в том числе на Windows. вот Имейте в виду, запишите. Э, там, закачайте себе. Кстати, ребят, напишите в комментариях обязательно, каким VPN пользуетесь. Будет интересно почитать. Обязательно ставьте комментарий. Также, ребята, еще какие можно использовать лайфхаки на случай апокалипсиса, если вдруг будут так или иначе жесткие введены санкции ограничения в плане интернета, поэтому давайте разбирать сразу уже заблаговременно, потому что когда уже отключат, не дай бог, интернет, да, ну, к примеру, будем рассматривать самые жесткие какие-нибудь обстоятельства, то чтобы вы уже были готовы к этому. Как бы есть вот такой браузер Tor. Tor браузер, анонимный браузер, который тоже пусть будет на вашем компьютере, это на тот случай, если Chrome тоже отключат по какой-то причине. Хотя я это сомневаюсь, конечно, но все может быть. Поэтому тор тоже можно прав уже закачать. Он плюс ко всему еще и анонимный и э, независящий от хрома. Э, тоже в качестве альтернативы, пусть у вас будет. Э, так, еще, ребят, э, по поводу Telegram. Сейчас тоже мы видим, что Telegram очень как-то подглючивает конечно я сомневаюсь что его тоже заблокируют, но тем не менее есть вот такие вот прокси боты сохраните себе их куда-то там в заметке пусть у вас будут данные боты которые тоже обходят блокировку и можно пользоваться будет Телеграммом, поэтому тоже имейте это в виду. сохраните данную информацию поэтому думаю вам это видео было однозначно полезно ребят устанавливайте VPN и пользуйтесь заблаговременно их себе закачайте и Пользуйтесь вашими любимыми социальными сетями. Все ссылки будут по данным видео. Обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал и не теряемся. До скорых встреч, новых роликов. Всем пока-пока.